сделать вас счастливыми, поэтому обращайтесь к нам, если вам нужна помощь в решении различных повседневных задач. Спасибо, что сделали заказ в нашем интернет-магазине. Мы рады видеть вас в числе самых искушенных, предпочитающих только лучшее. Лучший сервис на нашем сайте гарантирован. Мы с удовольствием напишем статью о вашем продукте или услуге. Мы строим контент на ключевых словах. Ключевые слова определяются вместе с вами. Я профессиональный SEO-исследователь, и мои статьи написаны с учетом интересов ваших посетителей. Мои статьи основаны на современных тенденциях вашей отрасли, поэтому они привлекают больше внимания к вашему бренду и продукции. Благодарим вас за заказ. Мы рады видеть вас в числе самых искушенных, предпочитающих только лучший сервис на нашем сайте. Вы получите от нас письмо в течение 12 часов, после обработки вашего платежа. Оно содержит ссылку для скачивания вашего заказа и дальнейшие инструкции. Наша служба...